Добрый день, дорогие зрители! Сегодня я отвечу на вопросы по гарантии. Вы наверняка замечали, что многие фирмы дают гарантию на дома от 3 лет, 5 лет, 10 лет, 16, 25, 50, особо одаренные дают гарантию 100 лет. Хотя на самом деле в России в деревянных каркасных домах никто по стольку не жил, да и вообще тот, кто дает эту гарантию, скорее всего, к моменту ее окончания уже покинет этот бренный мир. То есть это, безусловно, маркетинговый ход. Но давайте посмотрим реально, на какую гарантию можно рассчитывать. Большинство крупных фирм закрывают свои ООО и открывают новые приблизительно раз в три года. Вы можете сами посмотреть в интернет информацию о сроке жизни юридических лиц, которые скрываются за теми или иными строительными брендами. То есть в лучшем случае ваша гарантия будет определяться остаточным сроком жизни этого ООО. С ИП ситуация получше. Но, как и все у нас в России, не стоит на бумажку надеяться. Лучше увидеть все воочию. На что же тогда обращать внимание? Как добиться того, чтобы дом служил долго, не имел скрытых дефектов, либо они своевременно устранялись? Совет такой. Самостоятельно подъехать на дома, на объекты, которые построил данный подрядчик данный застройщик. Причем почему именно самостоятельно? Потому что застройщик может привести на идеальные дома, которые хорошо получились, и показать прекрасную картинку. Но подъехать желательно все-таки не на один объект, а на несколько, потому что на одном объекте может попасться человек, который в принципе всем недоволен. Как мы знаем, люди есть разные, да, которые Всем на свете недовольны и воротят нос от всего. И есть, которые радуются без причины. Вот чтобы понять общую картину, желательно подъехать в несколько разных мест, поговорить с несколькими разными людьми в разных домах, построенных застройщиком. Тогда вы поймете общую картину. Да, это кажется трудоемким и сложным, но на самом деле это не займет больше времени, нежели... Кататься с риэлтором по куче-куче всяких объектов с мешаниной в голове или с застройщиками, слушать их лапшу себе на уши, мне кажется, это будет гораздо экономичнее и эффективнее для выбора вашего дома. Также, что необходимо отметить, крупные федеральные фирмы, которые тратят миллионы на рекламу по телевидению и десятки и сотни тысяч на покупку отзывов, им в принципе неинтересна положительная обратная связь от своих заказчиков, потому что на каждый плохой отзыв они купят 30-100 хороших, и по большому счету сарафанное радио им тоже не нужно, так как идет реклама по первому каналу. Поэтому тут можете обращаться к ним только на свой страх и риск, либо под каким-то держать стройку нужно постоянным контролем для получения хорошего результата. В небольших, фирмах, в небольших фирмах, например, как в нашей, нам очень важна положительная обратная связь. Поскольку большой рекламы на телевидении у нас нет, отзывы мы не покупаем, поэтому сарафанное радио приводит к нам внушительное количество заказчиков. И мы действительно, как и многие другие небольшие фирмы, готовы точно следовать всем договоренностям, исправлять возможные дефекты и помогать людям жить в доме приятно и беспроблемно. Для нас очень важны отличные отношения с нашими заказчиками, и поэтому мы стараемся даже не гарантийные случаи по возможности исправлять, причем не только в гарантийный период, но, возможно, и после. Ну, но желательно также понимать все-таки, что имеется в виду под гарантией. Ведь, например, если через 5 лет проживания в доме потек кран, то не обязательно среди ночи звонить главному инженеру, сантехникам, директорам и срочно требовать, чтобы они все приезжали и ремонтировали или заменяли этот кран. Ведь эта поломка определяется сроком службы самого крана. Это не скрытый дефект дома, а гарантия дается именно на скрытые дефекты, как и в любых случаях автомобилей и прочих. Ведь, в частности, фундамент, каркас, кровля – это действительно гарантийные случаи. А конечное оборудование, котлы, насосы – на них дают гарантию производители этих устройств. Как-то даже сантехник проехал 100 километров из звонка, что льется кран, все заливает. А по приезду обнаружилось, что это дети играли, из своих ведерок выливали воду под раковину на кухне. Кроме как неуважением – это не назовешь. У нас были курьезные случаи. Например, в 2014 году, уже через два года после постройки дома, в поселке Осинка, у одной нашей заказчицы в доме поселились муравьи. Она звонит нашему прорабу с претензией. «Срочно приезжайте в доме муравьи, делайте что хотите. Дом строили вы, я должна здесь жить». Он ей объясняет, что это живая природа, вот есть котики, собачки, мишки, птички, а есть змеи, гадюки, муравьи, пауки и с другой стороны. Ну, кому что нравится, но она слушать ничего не хочет, разбирайтесь как хотите. Он предлагает, вот, возьмите телефон дезинфекторов, тогда это стоило 500-600 рублей, он приедет, и вы заплатите, и невинные муравьиные души вознесутся в насекомий рай. «Нет, приезжайте, все делайте сами». Наш прораб сам за свой счет нанял дезинфекторов. Они приехали, произвели дезинфекцию. Бедные муравьи пропали. Потом, когда он мне об этом рассказал, я ответил, что «Нет, так ракета не полетит». Нужно понимать, что разница есть между нашими недоработками, недоработками со стороны застройщика и какими-то внешними факторами, на которые повлиять мы не в силах. Дом – это дом, это живой организм, он стоит в живой природе, он живет своей жизнью, можно так сказать. Также э, некоторые заказчики воспринимают многолетнее проживание в доме аналогично проживанию в квартиры под надсмотром управляющей компании «Жилищник», то есть застройщик, построивший дом, должен пожизненно бесплатно выполнять функции управляющей компании. На протяжении многих лет наши сотрудники должны приходить, прочищать канализации, чинить краны. Э, только что снег не чистить и не стричь газон. Э, ну, кстати, об этом можно подумать. Может быть это как вариант мы готовы за определенную плату, которую, например, получает жилищник и выполнять все эти функции, но опять же это гарантии не имеет никакого отношения. И такие обязательства могут брать на себя, да, управляющие компании, но это за какую-то регулярную плату. Это как автомобиль, чтобы была гарантия на разные узлы, проводится ТО платно и как раз этим достаточно дорогое и этими деньгами, да, каким-то образом все это компенсируется. В любом случае, хочу сказать, что мы не относимся шаблонно и формально ни к одной проблеме, возникающей у наших заказчиков. И всегда оперативно приходим на помощь. Резюмирую сказанное. Первое. Не верьте бумажкам и словам менеджеров. Пообщайтесь с реальными людьми, живущими в домах, построенных этим застройщиком. Даже в том случае, если вы покупаете готовый дом, а не планируете только начать с ними строительство. Это первое. И второе, переехав в ваш новый дом и проживая в нем, прошу вас, относитесь, пожалуйста, с пониманием и уважением к нашим сотрудникам. И на основе взаимного уважения и понимания наших общих проблем мы решим любые вопросы, любые проблемы и любые неполадки ради вашего счастливого проживания в нашем доме. Спасибо вам большое за внимание.